Всем привет! В этом видео мы расскажем вам, как настроить автоматическую синхронизацию по передаче заказов, если ваш интернет-магазин находится на платформе Prom.ua. Итак, первое, что необходимо сделать, это запросить ключ API у поддержки Prom.ua. Для этого вам необходимо написать письмо на почту support.prom.ua приблизительно со следующим текстом. Добрый день! Прошу выслать мне ключ API для моей компании и указать ID вашего кабинета на проме. Ключ API вы получите в ответ на ваше письмо. Далее копируем ключ API и переходим в раздел «Настройки компании» в кабинете Хабер. Выбираем пункт «Синхронизация с пром.ua». И в пустое поле вставляем скопированный ключ. Далее нажимаем кнопочку «Сохранить». Готово. Для того, чтобы проверить или подключена синхронизация, переходим в раздел «Заказы». И наводим курсор на стрелочке возле заголовка. В нашем случае синхронизация с Prom.ua активна. На этом все. Желаем вам хороших продаж!